Когда машина шумит, нет, чтобы сделать шумку, они делают музыку погромче. Вот примерно вот то же самое, сегодня мы поговорим только о мотоциклах. Многие из вас знают, что шлема, они бывают разные, правильно? Шлема бывают шумные, бывают высоковентилируемые и тому подобное. Так вот, я вам сегодня покажу одну фишечку, благодаря которой вы можете кататься в любом шлеме без головной боли. Я включаю король и шут. На полную в гарнитуре И вообще ничего больше не беспокоит Держу пари, если ты катался на мотоцикле Ты знаешь этот звук Когда ты едешь полчаса-час, это, в принципе, не такая большая проблема. Но когда ты едешь, катаешься часами, либо едешь куда-то очень далеко, например, дальняк, там, в 500 километров ты едешь 5 или 7, 10 часов вот с таким отвратительным шумом, я уверен, что голова у тебя болит не меньше моей вот с этим звуком, который сейчас у нас тут турбина работает. Так вот, и о чем сегодня хотел поговорить? Говорить мы сегодня будем о индивидуальных берушах от компании. 44 sound что всем привет мод народ сегодня к нам пришел дмитрий который занимается ну их компания занимается берушами ну короче все давайте дмитрий вам расскажет давайте вперед друзья всем привет меня зовут дмитрий я менеджер компании 44 sound мы занимаемся изготовлением индивидуальных беруш есть беруши без акустических фильтров и с фильтрами для мото поездок мы изготавливаем беруши с акустическими фильтрами то есть для чего нужен фильтр он больше снижает высокочастотный шум, это шум ветра, гулый свист, соответственно, то, от чего встает голова во время поезда. За счет фильтра чуть проходит воздух, поэтому будет слышно гарнитуру под шлемом, и шлем, когда вы снимаете, речь будет слышна. Форму беруш мы изготавливаем индивидуально под каждого человека и ставим в беруша вот такие фильтры акустические, вот он белый. Он больше снижает высокочастотный шум, это ветер, гулый свист. То, что раздражает, от чего голова болит во время поездок. Но при этом будет слышно гарнитуру под шлемом за счет того, что воздух проходит. То есть вот здесь канал. То есть это беруши, они не глухие. Многие люди, когда слышат про беруши, они думают, что это какая-то просто история глухая. То есть закрыл и ничего не слышно. Нет, сама форма беруши мы делаем ее индивидуально на основе слепков ушных каналов. Беруши у нас делятся с акустическими фильтрами без фильтров. То есть для мото беруши вот с фильтром. Например, есть беруши для сна, они без фильтра. Есть, чтобы была больше изоляция, и для сна делается вот такая полость. То есть, когда мы берушу одеваем в ухо, когда на боку лежим, чтобы беруша не давила, не торчала, делается вот такая полость. Конечно, если у вас шлемак какой-нибудь шоенный да, у которого там э, шумоизоляция вполне себе нормальная, достойная, э, и хорошая вентиляция, как бы, может быть, даже не стоит смысла заморачиваться для того, чтобы покупать такие беруши. ПТСК, у владельца. Первая, вторая. Вот-та-та-та-та, а Как-то вот так. Эти беруши мне лично помогали, когда я нахожусь в сервисе. Там шумит что-то постоянно, там постоянно включается компрессор, который орёт. Постоянно веня делает вот так. Понимаете, а в помещении это, блин, ну такое себе удовольствие. Я сейчас стою в берушах, я слышу, только какую-то очиха, какие-то середины, и мне вполне комфортно. Я слышу себя, я слышу мотоцикл, я слышу людей, которые меня зазывают. Я не глухой в этих берушек. Поэтому, э, ребята из 44 Саунд, огромная благодарочка за вот такой подгон. Спасибо. Вот знаете такую фигню, вот, когда ты слушаешь чувака и думаешь, блин, ну вот сыт в уши, да, вот прям вот божья роса. А сейчас мне будут прямо лить в уши, парни, а вы сейчас будете за этим наблюдать, погнали. Грубо говоря, неделя, они уже у меня будут готовы, они когда ко мне приедут, прокачусь на мотоцикле и расскажу, как оно. Будут мои индивидуальные беруши, приедут ко мне курьером вот в такой баночке и буду пользоваться тогда, когда мне это будет необходимо. Я еще хочу попробовать их в самолете, в шумном помещении, в метро и я вам расскажу потом свои впечатления. А сейчас будем... Заливать уши вене. Хотелось бы подытожить тем, что я использую эти беруши уже, наверное, третий день подряд, катаясь на мотоцикле. Да, я не очень часто езжу, но я примерно понимаю, что такое ездить на мотоцикле, что такое ездить на мотоцикле долго. Когда у вас везде шум, гром, выхлоп орет постоянно. Да? И сейчас, например, находясь в этих берушах, даже вот я снял шлем, я вам хочу сказать, что я не чувствую себя каким-то глухим. Знаете, вот когда вы одеваете вот эти вот обычные беруши из аптеки, я слышу, в принципе, все, но немножко более приглушенно. Это примерно как вот вы одеваете очки. То есть вы все видите, да, просто немножко приглушенно, вам яркий свет не слепит глаза. То же самое и здесь, да, то есть не то, что полная глухота. Это, на самом деле, очень круто. И что характерно, я не пробовал лично, но говорят, что очень хорошо слышно гарнитуру. У меня просто в шлеме нет гарнитуры, Поэтому, как бы, ребята рассказывали, что слышат гарнитуру даже. То есть, слышно разговор, все хорошо. Комфортно, да, удобно. Делают наши ребята под конкретно ваши уши. Почему нет? Поэтому, если вы хотите поддержать наш канал и вам понравился ролик, не забудьте прожать лайк и перейти по ссылке в описании на сайт 44sound. Всем спасибо. С вами Патрик. Пока-пока.